Здравствуйте, дорогие участники практикума! Сегодня мы сделаем с вами практику для гармонизации Луны. Попробуйте подумать, что бы очень сильно могло порадовать вашу маму, но не с позиции «я хочу сделать», а с позиции «что она бы хотела». Если мамы нету рядом, что можно сделать для нее словесно, или может быть послать подарок. Если мамы уже нет в живых, то, конечно, мы можем всегда э, либо просто вспомнить ее хорошие качества, подумать о ней, написать о ней маленькое эссе и показать детям или родственникам, или поставить э, свечечку в храме, написать упокойную записочку, что вам ближе, что вам откликается, сделайте, пожалуйста, в ближайшие дни. И поделитесь с нами, что почувствовали, когда это делали, что получилось. Спасибо.